Доброго времени суток, друзья. Меня зовут Вячеслав Костенко, вы на канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Сегодня речь пойдет о том, как покупать активы в приложении. Вот он. Если вы не знаете, что такое приложение, вот он, то ссылочка сейчас появится у вас в правом верхнем углу. Это первое инвестиционное приложение для инвестора. Запущена она пока что только под брокера инвестиционную группу Универ. Надеюсь, что в скором времени сюда добавятся и остальные украинские брокеры. Итак, долго тянуть не будем. Переходим. Буду показывать вам непосредственно всю историю покупки с телефона, естественно. Так, открываем приложение. Вот он. Видим, на балансе есть определенная сумма денег. Естественно, ее нужно будет пополнить свой счет после того, как вы откроете, собственно, счет в инвестиционной группе универ и он подтянется непосредственно к вашему приложению. Это все, конечно, делается пока еще не автоматически, и нужно контролировать данный процесс и общаться непосредственно с вашим менеджером вплотную для того, чтобы э данный вопрос был подтянут. То есть, чтобы ваш счет был подтянут к счету. Вот он. Это очень важно. Итак, видим, здесь у меня в портфеле уже содержится два фонда. Один это Ярослав Мудрый, и второй это фонд Атаман. Напоминаю то, что... Надеюсь, в скором времени э, универ получит доступ к рынку иностранных акций и мы можем, э, сможем с вами выбирать также из э, активов США. Итак, для того, чтобы совершить покупку, естественно, нужны у вас деньги на счету. Далее переходим во вкладочку «Биржа» и здесь, прокручивая вниз, видим то, что есть инвестиционные сертификаты. Естественно, если вы хотите приобрести что-либо из облигаций, то, пожалуйста, это тоже возможно будет сделать. А в данный момент я хочу вам показать пример облигаци на облигации на инвестиционных сертификатах. И еще один важный момент, то, что данные инвестиционные сертификаты появляются в приложении примерно после часу дня. С чем это связано? Связано с тем, что ежедневно утверждаются цены на данные инвестиционные сертификаты с нашей комиссией по ценным бумагам и биржам. Поэтому данный процесс он... Достаточно трудоемкий и пока цены на активы не утверждены, они в приложении не появляются. То же самое происходит с остальными активами, такими как облигации и, собственно, с вами сертификаты. Итак, по поводу покупки. Нажимаем на, на фонд, который вам нужно Приобрести Видим то, что есть цена за единицу, за одну штуку. Составляет она на сегодняшний день 825 гривен 94 копейки. Очень важно то, что дробную часть покупать данного сертификата нельзя. То есть вы можете покупать э, единицами. Соответственно, если стоимость актива будет 1000 с лишним гривен, то вам нужно будет заплатить 1000 там, с лишним гривен, 1200 гривен. К примеру, будет стоимость одной штуки фонда Ярослава Мудрый, соответственно, вам нужно рассчитывать на эту сумму. Если у вас ее нет в, на капитале, то вам придется ее пополнить. Смотрим то, что здесь дальше идет информация относительно, какая цена продажи, какая валюта, срок погашения данной, данного фонда достаточно большой, то есть я так понимаю, что это необходимые какие-то меры законодателя, и выбран 2222 год. Ну и, соответственно, налоги с данного приобретения 19,5% имеется в виду. По налогам у, у меня есть отдельное видео на канале, опять-таки подсказ, в, подсказ, в подсказке вы увидите сейчас на него ссылочку. Так, для того, чтобы купить, нажимаем кнопку купить, выбираем сумму или количество штук, сколько мы хотим купить. Так как нет дробных акций, нам собственно сумму выбирать здесь особо не приходится, поэтому просто проставляем стоимость. К примеру, это будет одна штука. У нас высвечивается стоимость. Комиссия составляет 1 гривну. Заметьте, это фиксированная комиссия будет составлять на 1 гривну за покупку, 1 гривну за продажу. не больше, ни меньше. Суммы обслуживания счета в, в универе конкретно вот они нет. Далее нам показывается наш баланс в гривнах и какое количество штук сертификата мы можем приобрести. В данный момент доступно 77. Сформировать заявку, отправляем. И на этом этапе нам нужно, естественно, поставить галочку о том, что мы ознакомлены с договором, и подписать договор при помощи, Электронного цифров... электронной цифровой подписи, вот, пожалуйста, вот эта вот кнопочка. Если мы ее нажимаем, то нам предлагает добавить электронную цифровую подпись, которую вы можете сформировать, к примеру, в приват 24 если не знать, как это делать, погуглите. Ну и, соответственно, если вы уже проводили какие-то операции, то у вас этот ЭЦП будет зафиксирован уже в данном приложении. Вот как у меня сборяжение ключи. После того, как вы нажимаете на свой ключ ЕЦП, то данный актив у вас покупается. Я этого сейчас делать не буду. В принципе, думаю, понятен. И после чего он у вас появится непосредственно в ваших активах. Вот здесь, внизу данного фонда надпись, что данная операция находится в обработке. Вот. После чего будет зачисление. Очень важный момент. То, что, к сожалению, пока нет уведомления относительно того, поступают ваши деньги на счет «вот он или нет». У меня была такая ситуация, что мне пришлось ждать, пока пройдут праздники, чтобы зачислились мои деньги. Деньги зачислялись в банка. Как утверждают представители ИГА Универ, то, что с других банков деньги зачисляются в течение часа. Я ждал около 4-5 дней. Вот так происходит покупка в приложении. Вот он. Достаточно все просто элементарно, без всяких там танцев с бубном. Конечно же... Вам придется все-таки пройти танец с бубном определенный, пока вы открываете счет в ИГА Универ и он подвязывается к приложению. вот он. Но это начало и хорошо то, что хотя бы у нас появилась такая возможность. Следующее. Ждем, конечно, иностранных активов в данном приложении и как можно больше. На этом у меня все. Большое вам спасибо за внимание. С вами был Вячеслав Костенко. До новых встреч. Пока.